Бытует мнение на живой бой может помочь тебе в каких-то житейских проблемах. Сосед наркоман. Каким-то бодланом дорогу не поделили. Знаете, это правда. Когда ты занимаешься ножевым боем, сил и времени, а самое главное желание обращать на всяких долб***ов внимание, просто не остается. Если ты человека можешь убить одним ударом, ты не ищешь больше с ними встреч. Живой бой – это спорт сильных мужчин.